То, что вы говорите, называется отсутствие удачи. Удача управляется чувствами счастья и радости. Неважно, это танцы, песни. Неудача – это минус. Удача – это плюс. Так вот, нужно плюсовать радость в своем сердце. Тогда удача будет в жизни появляться. Как вот я радуюсь? Я обращаю внимание на то, что у меня есть дети, я с ними играюсь. Вот я читаю семинар, он мне нравится. Вот я пью чайок, он мне нравится. Я стараюсь делать так, чтобы все вокруг мне нравилось. И вот такое мне нравится делает меня удачливым человеком. Хотите верьте, хотите нет. Посмотрим, что там Руслану будет.